Сегодня, придя на стадион, я вижу, что бегом увлекаются многие. И завтра бег станет важной частью каждого из нас. Сегодня каждый километр дается нелегко. Но завтра расстоянием не будет предела. Сегодня, предвкушая тяжелый забег, я снова прихожу на стадион и говорю себе. Не, ну завтра... Завтра точно начну.